Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить необычную обезе в тему Хэллоуина. И для начала мне необходимо приготовить меренгу. Я буду готовить швейцарскую меренгу. Для этого затариваю миску, обнуляю весы и мне необходимо белки 6-7 яиц. Я взяла 7 яиц, отделяю белки от желтков. У меня получается белков 238 грамм. И, соответственно, сахара я добавляю в два раза больше. У меня получается 476 грамм сахара. Перемешиваю и ставлю на водяную баню. У меня в миске уже закипела вода, я сделала меньше огонь. И сюда отправляю мою пластиковую миску прямо на воде плавать. Вы можете использовать и выбирать любую посуду, которую считаете нужной. Мне необходимо полностью растворить сахар. После того, как сахар полностью растворился и крупинок не чувствуется между пальцев, я начинаю взбивать ручным миксером. Затем перекладываю в чашу планетарного миксера и добиваю меренгу до плотного и устойчивого состояния. Переложила в планетарный миксер и взбиваю еще минут 10. Вот такая густая и плотная меренга получается. Она держит форму идеально. Можно и розочки делать, цветочки, все что угодно. Не плывет. Беру насадку трубочку. Здесь нет номера, примерно сантиметр диаметр. Закладываю в пакет и отдельно в пакет миллиметр. И потом мне будет удобно очень иметь насадку. И формирую так называемую косточку. Дальше белого цвета я сделаю привидение. часть меренги окрашу сухим водорастворимым красителем cake colors добавлю пару капель черного топ-декор и возьму каплю сиреневого я насадку помыла беру эту же насадку пакет немного черного красителя я нанесу внутрь пакета совсем чуть-чуть по краям пачкаю мешок и закладываю сюда меренгу мою более-менее синюю. Вот так получается выглядит. И я в этот же пакет с насадкой трубочку помещаю. Сейчас буду делать шляпу. Сначала шляпа у меня будет вертикальная. Я делаю такой ободок. И затем внутрь башню. Можно даже без ободка, наверное. И еще одну. В таком лежащем положении. Беру насадку закрытую звезда на 5 лучей. Здесь прорезь примерно 5 миллиметров У меня в пакете насадку. И этот же цвет меренги. Опускаю мешок. И сделаю такой веночек вот будут девочки, на этих вертикальных тоже нарисую. Миночек. Еще часть миринги я окрашу бирюзовый цвет гелевым водорастворимым красителем. Беру насадку травка и формирую по кругу что-то похожее на привидение из мультика про монстров. Формирую пирамидку. Вот такие получаются две пирамидки и еще одну. Беру насадку трубочка маленькая 0,5 мм, вставляю в мешок и теперь с помощью белой меренги рисую глаза и потом по мере остывания. Уже готовые безы я раскрашу пищевым фломастером. И нарисую несколько глаз. Так как у меня остался еще бирюзовый, я сделаю, возьму насадку листик 67 номер, сделаю зеленые листочки. Сейчас с помощью трубочки насадки я нарисую зрачок. Получилось у меня целая противень. Я отправляю сушиться в духовку. У меня газовая духовка. Я открываю дверцу. У меня температура примерно 50-60 градусов. Сушить я буду примерно 2,5-3 часа. Прошло 3 часа без я высохла. Я его уже разрисовала. Сейчас покажу, как оно встает, Глазки. Вот такой. Короче, безы у меня потрескалась, как всегда, есть такие нюансы и моменты, а, так как слишком долго я его отсаживала, то есть после отсадки оно слишком долго пролежало у меня на столе, и когда я ставила противень уже в разогретую духовку, то появились вот такие нежелательные трещины. Ну, в этом как бы нет ничего страшного. Вот такая пирамидка с глазами, косточки сломалась косточки делайте потолще потому что они имеют возможность сломаться так что еще я сейчас сниму вот эти косточки побольше я им решил эту же мордашку нарисовать здесь в принципе все стало хорошо если боитесь на силиконовый коврик потому что при снятии силиконового коврика большая вероятность без поломать здесь тоже такое нарисовала удивленную мордашку ну вот у меня вот эта часть она и лопнула а в данной шляпе ну глаза хорошо получились это все можно делать на палочке вот идеально снялась безышка все красивенько вот эти мне очень нравятся такие не несут в себе ничего плохого хранится данная без за 14 суток